Под лаской плюшевого пледа Вчерашний вызываю сон. Что это было, чья победа? Кто побеждён, кто побеждён? Все передумываю снова, Наоборот, что понял длительно бурлыча Сибирский кот, сибирский кот. В том поединке своего ли, Кто в чьей руке был только мяч, Чье сердце ваше мое ли? Чье сердце ваше Все-таки что же это было, Чего так хочется и жаль. Я, вот. а, я как-то работал в программе «Мастера искусств», «Мастером труда» называлась. но это в советское время. Да кто не работал-то? Все mm. работали. Ну ладно. И я там аккомпанировал певицы. Вот насмешили меня. Кто не работал? Все работали в Советском Союзе, не было безработных у Статья была не я свои хорошо. Я как музыкант на своей шкуре собственной шкуре ощутил, что это такое. Так вот. Тунеядство-то? Тунеядство, да. Я все, все время попадал под эту статью с моей профессии. И папа мне, покойничек, Сарцем небесные говорил, что дрень брень гусельки делом иди займись. Вот, ну, как-то я так до сих пор тень гусенький. Вот, значит, я компонировал и мы там пели пару романсов в этой программе. Вот, и Это был конец 80-х, и попала туда какая-то американская группа. Они играли рок такие все лохматые, в заклепках такие, э -э прямо даже высоченные тоже. Уж я не маленькие, но они еще, по-моему, а может быть, просто лохматые, поэтому так пугали в то время.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 Присоединяемся. <звучит> а напоследок я скажу. А напоследок я... Любить не обязуйся С ума схожу или восхожу К высокой степени безумства Как ты любил, ты пригубил Погибели не в этом дело Как ты любил, ты погибел Туманную висок еще вершит, но пали руки, и стайкаю на из косок Уходят запахи и звуки, А напоследок я скажу, прощай, любить не обезуйся. Ну, встань, а напоследок я скажу. Вот что и требовалось доказать.